Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенье. Ребятка, пион, ред, шарм. Чтобы ничего не подавить. Красавец, да? Пион, ред, шарм. так. Вот так. пион ред шарм пион ред шарм разводится делением куста самое лучшее будет делением куста ред шарм травянистое растение Ну и все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, Пока-пока, ребят.